Теперь о мини-футболе. На этой неделе во внутривузовском этапе чемпионата АССК России женские команды успели отыграть все групповые матчи и даже разыграть путевку в финал. Наталья Жирнова внимательно наблюдала за всеми матчами и прямо сейчас расскажет о самом интересном. Женский мини-футбол является не самым популярным видом спорта у спортсменок. И во внутривузовском этапе чемпионата ССК России мини-футбол среди девушек оказался пока что одним из немногочисленных по количеству команд. Из заявленных восьми команд на паркет вышли лишь пять. Остальные снились с турнира и получили техническое поражение. Несмотря на это, игровой день все-таки состоялся и был довольно насыщенным на интересные моменты. Еще на стадии жеребьевки фаворитом турнира стала команда Сборная КФУ, состоящая из футболисток основной сборной университета по женскому футболу. В прошлом году они стали победителями суперфинала и явно не собирались отдавать звания лучших и в этом сезоне. Шансы стопроцентные, и все российские выиграли в прошлом году, стали чемпионами ССК. Вот поэтому в этом году настрой такой же. Планируем также победить здесь вузы и Россию. Перед полуфиналом футболистки сыграли два успешных матча с командами «Искра» и «Вегас». Игра с «Искрой» сразу же началась под диктовку сборной КФУ. В основном оба тайма игры прошли у ворот «Искры». Капитан команды сборной КФУ Екатерина Лоськова смогла реализовать сразу четыре забитых гола в ворота соперниц. Однако, несмотря на напряженную обстановку вокруг своих ворот, «Искра» достойно держала оборону, а их голкипер красиво спасала ворота от опасных моментов со стороны противника. Все же, одной обороны игру в свою пользу вывести не получилось, и матч завершился разгромными 7-0 в пользу сборной КФУ. Второй свой матч в этот игровой день фаворит турнира провел с командой «Вегас». Сборная КФУ использовала ту же тактику, что и в первую свою игру. Ярким моментом стал забитый мяч в ворота соперниц с середины поля. 5-0. С этим счетом заканчивается первый тайм. Футболистки «Вегаса» не собирались отдавать победу своим противникам и стали активнее навязывать борьбу во второй половине игры. Было заметно, как сборная КФУ напряглась, но это не помогло «Вегасу», и матч закончился со счетом 8-0. Более равный по силам игра прошла между командами «Алмад». «Алмаз» и «ВВФС» Транквил. Данный матч отличился напряжением, державшимся на протяжении всех игровых минут. Обе команды играли достаточно жестко. Прессинг наблюдался с двух сторон. И если к пятой минуте первого тайма основной счет ТК оставался 0-0, то вот счет на фолы уже был 1-1. «Транквилл» часто создавали опасные моменты у ворот противников, но первый мяч в игре был забит именно «Алмазом». Ответный гол не заставил себя долго ждать. И на последних минутах первого тайма мяч забили транквил. Гол стал спорным, так как соперницы утверждали о фоле. Однако решением судей мяч был засчитан. Второй тайм начался с забитого гола со стороны алмаза. У футболисток Транквил был шанс выровнять счет и перевести его в свою пользу. Но спортсменки не смогли прорвать оборону Алмаза, и матч так и закончился счетом 2-1. В этот же игровой день прошла игра между проигравшими сборной КФУ и скрой и Вегасом. В этом матче Вегас отыгрался после поражения и обыграл своих соперников со счетом 3-0. Завершением всех матчей стал полуфинал, который определил, кто же поборется за призовые места. Первой парой стали команды сборная КФУ и Транквил. Фавориты турнира уже имели на своем счету 15 командных очков за два матча. Но это им не помешало забить в полуфинале еще 17 мячей. Их соперницы могли проиграть сухую, но ошибка вратаря сборной КФУ помогла заработать себе еще одно командное очко. Футболистка из Транквил на последних секундах матча начала атаку на ворота соперниц. Мяч был перехвачен, но голкипер отвлеклась и сама же поспособствовала тому, что мяч закатился в свои ворота. 17-1. Сборная КФУ вышла в финал. Есть над чем работать, еще раз повторюсь. Эм, нужна физика, все-таки здесь немножко поработать. Вот, но в принципе у девочек настрой хороший. А, только вперед, только победа. Следующий полуфинал был разыгран между Алмазом и Вегасом. Почти всю игру обе команды привели без забитых мячей. А сама игра Развивалась достаточно вяло. Но второй тайм для «Вегаса» стал более успешным. Футболистки нашли слабое место в тактике своих соперниц и забили им два гола подряд. Отыграться «Алмаз» не смог, поэтому с победой 2-0 «Вегас» вышел в финал. Уже совсем скоро пройдут финальные игры за первое место между сборной КФУ и «Вегасом» и третье место между «Транквилом» и «Алмазом». Финалы вы сможете смотреть в прямом эфире в нашей официальной группе телеканала. Наталья Жирнова, Кристина Колсанова, Неделя спорта.